Привет, мои родные, мои любимые. С вами снова Елена Дегурова и прогноз на неделю. А напоминаю, что еженедельный прогноз на моем канале в YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы я видела, что вы видели и живете в ритме со Вселенной. А ежедневный прогноз каждый день на моем канале в Telegram, ссылочку вы видите тоже на моем видео, и она будет прикреплена под видео. Так что живите в ритме со Вселенной и становитесь еще более счастливыми. Итак, что же нас ждет с вами на неделе с 22 по 28 апреля? Завершается апрель я могу сказать что с одной стороны самые тяжелые дни мы с вами прожили но впереди нас еще ждет очень много интересного и снимаем розовые очки но как обычно душа дегуровой всегда не будет супер хорошо всегда будет по-разному и это классно именно это процесс жизни девиз этой недели Вибрации этой недели – это активная деятельность, и крайне важна самодисциплина. Подумал – сделал, пообещал – сделал, и все, что касается самодисциплины, крайне-крайне важно. Берем и делаем, потому что настало время приносить жертвы будущему урожаю. Вот сделайте, сами принесите жертву, чтобы вас в жертвы не принесли, да, именно вот эта активная деятельность и самодисциплина, она будет у нас некой жертвой будущему урожаю, потому что настало время судьбоносного выбора, Время огней. Изменения, которые нас ждут, которые зародились а, вот в предстоя... в предыдущем периоде, они оформились, они окрепли, и сейчас они требуют крайне вашего внимания. Дело в том, что изменений и планов на будущее, как обычно, громадье, но идти одновременно по всем дорогам, согласитесь, невозможно, а, значит, придется делать выбор, жертвовать оставшимся, даже если это тоже дорого сердцу. Я очень часто на консультациях говорю и не устаю повторять всегда везде, на всех тренингах, что крайне важно уметь отпускать прошлое, как бы оно вам не было дорого, если вы чувствуете, что оно уходит, надо отпускать. Например, на работе вам уже не нравится, уже вам тяжело, и... Вот вселенная уже просто в уши вам кричит, что пора менять работу или повышать свою квалификацию, переходить на следующий уровень, а вы сидите и держитесь, сидите в страхах, поэтому страхи отпускаем, прошлое отпускаем, и отношения, если они изжили, тоже не надо оживлять умершую лошадь, сделайте искусственное дыхание, я думаю, что уверена даже, что в будущем вас ждет намного больше намного лучше, чем вы пытаетесь оживить. Более того, сразу скажу, потому что это крайне важно на этой неделе. Запомните, как только вы начинаете сомневаться, как только вы начинаете думками богатеть, думать, думать, думать, а не действовать, вы сливаете всю вашу энергетику, которую вам дали на развитие, на благополучие, на удачу, на изобилие, на счастье в семейной жизни, вы сливаете ее просто в сомнение, и потом даже то, что хорошее должно было прийти к вам в жизнь, оно не приходит. Поэтому крайне важно на этой неделе сделать выбор. Грядущая неделя, она будет очень интересная. Главным образом, потому что наконец-то некая размытость, а, жертвенность и лень уходят из нашей жизни, уступая место как раз-таки активной деятельности. Порой даже а, кто-то будет встречаться с некой борьбой. Расстраиваться здесь не стоит если идти в ногу с тем, что трансформирует а, нашу жизнь, что транслирует нам мироздание, можно заложить очень хороший фундамент для различных начинаний, и желательно, желательно а, действовать сразу, как только идея пришла в голову или кто-то что-то предложил, берем и делаем. Даже если вы получите результат немного не такой, на который вы рассчитывали. Это неплохо, это ступенька, это опыт, это процесс. Благодарим, улыбаемся и машем мы идем дальше. Далее, первое влияние, которое я хотела бы отметить обязательно – это изменения в сфере денег и в сфере отношений, не только любовных, разумеется, а да, партнерских тоже, и если довольно долгое время мы были готовы принимать беззаветно все странности других людей, все их минусы, старательно искали плюсы, даже если их там нет, или даже там, где их нет, то сейчас ситуация может резко поменяться, захочется быть на коне, а, уже не ласковой кошечкой, которая играет с мужчиной в игру, а, нравящуюся ему в первую очередь, да, а, нет, многим захочется примерить на себя образ а, воительницы и современной амазонки, только не перестарайтесь, первая половина недели, вот до среды, она будет очень активная, желательно ни с кем не вступать в противоречивые дискуссии, не обсуждать, знаете, такие вечные вопросы, а политика, футбол и так далее, религия, да, а, или ваши щекотливые вопросы, поскольку можно спровоцировать в свой адрес а, какое-нибудь ну, нелестное замечание, и учитывая, что сейчас очень сильно меняется обстановка из женской, мягкой и текучей, и она меняется, и вы трансформируетесь в некую современную амазонку, и если отстаиваете свои интересы, то желательно не делайте этого слишком активно или слишком бурно, да, слишком негативно, лучше сделать вид, что соглашаетесь и примерно начать, мирно начать съезжать с этой темы, чем продолжать обсуждение увидели, что что-то не в то русло идет, в которое вам надо, съезжаете с темы, «Ой, вчера увидела, там, кино посмотрела, ой, а ты знаешь, там, еще что-то», и переводите тему на друго, в другое направление. Четверг, пятница, они будут э, более спокойными, даже, вы знаете, э, даже где-то в чем-то как-то ленивые, э, на расслабоне, да, а на них лучше не планировать а, начинание важных дел, займитесь лучше творческой работой, особенно этот период хорош для творческих людей, можно а, записаться на фотосъемку, можно снимать видео своего продукта или презентацию своей услуги, ну, в общем, все, что так или иначе связано с изображением, оно будет актуально именно в эти дни, кстати, мои родные, те, кто у меня были на тренингах по мандалам, те, кто были на тренинге калямаля, это м -м, возможность через а, определенные рисунки трансформировать свою жизнь, вот четверг, пятница, это великолепное дело, если вы не знаете, что это за тренинги, пишите, я вам подскажу, где их найти, если вы забыли, пишите, подскажу, где найти, пишите в личку, вконтакте, Елена Дегурова так и есть, или в Skype хелен 7898, я обязательно вам подскажу, где они находятся, потому что самое-самое время, и вообще можно посетить различные мастер-классы по работе с жидкостями, что это, например, мыловарение, духи или изготовление косметики своими руками. Очень много в магазинах продается готовых наборов, тоже если вам это интересно, вы можете этим заняться, сделать подарки для себя и близких а выходные пройдут в спокойной, а, да, также чуть ленивой обстановочке, и главное, в дружественной атмосфере. Можно готовиться к праздникам, много гулять, выезжать на природу, желательно только обязательно убирать за собой все, что осталось после вашего пребывания на полянке. Ну, мы же люди все-таки, правда? А, хорошим занятием на выходные будет посещение парка, а, в котором... Э, э, э, Смотрите, либо парк, либо зоопарк там, где есть птицы. То есть очень важно будет пообщаться с птицами, посмотреть на стаи птиц, пообщаться. Я не буду сейчас углубляться в какая корректировка и чего она будет, будут производить птицы, но даю такую рекомендацию. Также еще можете устроить себе маленькую экскурсию по миру пернатых, это будет очень увлекательно, это может зарядить вас энергией на следующую неделю, и самое главное, это будет корректировка будущей недели, вот вибрации, которые начнутся с понедельника. Также еще хотела бы по сферам жизни пройтись, да, я вначале говорила про выбор, который для нас очень важно сделать, и вот смотрите, выбор, который будет сделан сейчас, определяет дальнейший путь жизни поэтому сожалеть нельзя нельзя и медлить вибрации этой недели вообще весной и вот этой неделе они текут быстро и если вы будете раздумывать слишком долго можно вообще никуда не сдвинуться а потом просто будет поздно сейчас по сферам пройдемся так как у меня очень много консультируется бизнесменов, а, начнем с а, бизнеса, с работы, с финансов. А, вообще, эта неделя, вот, а, время успешной работы. Для любых людей, абсолютно, ваш бизнес, либо вы наемный сотрудник, неважно, время усп для успешной работы. Для результативного исполнения дел и любых задач. Важно только не затягивать процессы, это... Вот эти вибрации быстрого, быстрых действий, они очень важны на этой неделе, не затягивайте процессы, помните о графике, помните об эффективности, помните подумал-сделал, пусть мои слова подумал-сделал звучат у вас всю неделю в ушах, прокрастинация и хаотичность, это всегда плохо сказывается на делах, а сейчас это просто лютые враги, поэтому крайне важно, самосаботаж в сторону, лень в сторону, всех тормозящих вас в сторону, тем более, что в большинстве случаев особых препятствий, в принципе, для дела не будет, очень важен правильный режим дня, правильно вообще дисциплина, планирование, это все, то есть, Крайне важно расписать неделю. Здесь, уже, как бизнес-тренер, могу вам рекомендовать. Табличку можете сделать. Выписываете все дела на неделю. Потом делаете ранжирование. Срочно срочно важно. Срочно не важно. Важно, несрочно, несрочно, не важно. Вот у вас получается 1, 2, 3, 4. Либо в табличку выписываете, либо ставьте цифры 1, 2, 3, 4, и вы будете понимать, с каких дел вам начинать лучше, эффективнее, какие дела можно оставить на потом, на конец недели, потому что это на этой неделе очень важно. И тогда, мои родные, несмотря на огромный поток дел, который свалится на вас в эти дни, многие смогут получить великолепные результаты. Финансовые дела удачные, но случайные. Это будут внезапные деньги, на которые особо не рассчитывали. Это будут удачные сделки, которые вообще не планировались, покупки, когда, знаете, в голову стукнуло, а потом оказалось, что именно этого вам и не хватало. И чем больше вы будете соблюдать режим дня, самодисциплину, планирование, тем больше вот этих случайных приятностей будет в вашей жизни. И здесь еще я хотела бы сказать внимание, мои родные. Вот в таком шальном денежном потоке бдительность падает, зато активизируются всякие, знаете, коты Базилио, нехорошие лисы Алисы, так что удача удачи, а голову сохраняйте ясно и, как говорится, в трезвом уме и свежей памяти» не болтайте о деньгах, вообще не рассказывайте, где что вы делаете, откуда что у вас берется, никому, даже если вы очень доверяете человеку, крайне важно а, не рассказывать, не болтайте о деньгах, особенно с теми, кто не знает, ни, ни, ни раз, ну, э, кого не знаете, кто не понимает вашей деятельности. И вообще у нас, например, э, кредо жизни. Э, не рассказывать о доходах, особенно тем, кто не знает о наших расходах. То есть, в принципе, никому. И возьмите тоже это за правило, потому что э, ну, у людей разное видение, разное э, понимание, больших денег, да, для вас, может быть, это копейки, а для них это нереальные деньги, которые они за полгода зарабатывают, в принципе, молчите всегда, на этой неделе особенно, не размахивайте материальными ценностями в публичных местах, это будет э, вам играть, э, ну, нехорошую, нехорошую э, службу, в общем-то, сослужит. Так, что у нас отношения? Отношения и личные, и дружеские, и даже деловые. Сейчас складываются тоже без особых проблем. А на этой неделе люди будут готовы к теплому, а, качественному, эффективному общению. И если в прошлом с кем-то уже выстроены связи, сейчас они будут работать у нас а, уже еще лучше. А, Друзья относятся друг к другу соучаственно, готовы к взаимопомощи. Если вам нужна какая-либо помощь, рекомендация, вы можете смело обращаться и также с удовольствием давайте а, делаете, оказывайте помощь своим друзьям. Влюбленные будут спешить навстречу друг другу и радоваться этим свиданиям. Мощные сексуальные энергии, это э, одна сторона плюс, да, ну, марсианская сторона, она у нас еще гуляет, поэтому, когда у нас э, активный Марс, то это либо бурные скандалы, либо бурный секс, поэтому я рекомендую э, все-таки переходить сразу в горизонтальное выяснение отношений, закрыв рот, рот и э, наслаждаясь друг другом поэтому мощные сексуальные энергии, используйте их во благо, хотя в них не так много внимания и заботы, поэтому, как говорится, здоровье для, не стройте будущее на этих отношениях, пока этого не получится, если у вас новые отношения, да? строить будущее не стоит пока, это не значит, что этот человек не ваш, просто сейчас не время раздумывать о Марше Мендельсона. Хотя и здесь тоже, кстати, в отношениях будет стоять выбор, что брать от этих отношений, как их развивать, и развивать ли вообще, выбрать ли того, с кем горит огонь, или того, кто рядом пашет землю, и это не такой уж однозначный будет выбор, поэтому, ну, Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте, не стройте никаких планов дальнейших на дальнейшее будущее, просто наблюдайте. А вот новых знакомств в это время будет мало. Сейчас а, тенденции времени таковы, что развивается то, что началось раньше, хотя бы до полнолуния. Я напомню, полнолуние у нас было 19 апреля. А, у, не, у него не совсем такая нулевая база. А, просто познакомиться даже некогда будет сейчас. А, дел будет очень много, будет нет до знакомств. Вот. А, также интересно, что на этой неделе... А, Своих врагов можно превратить в друзей, если захотите постараться, если вам это надо. Вибрации сейчас очень дружелюбные, мягкие, у вас это получится, и вы а, вплоть до того, что с некоторыми так скажем, врагами, в прошлом вы можете создать некую, коалицию, либо конкуренты, да, мои родные, тоже про бизнес помним, враги, либо конкуренты, и с ними вы можете создать с конкурентами коллаборацию, с, с врагами коалицию, поэтому используйте это время вам во благо, и здесь тоже будет ведь выбор, да, лучше, вы будете решать, лучше худой мир, доброй войны или нет, Важно! Важно! Впереди очень важный период. Очень важный период. До 5 мая. А затем сразу почти будет черная луна. Наша великолепная, мощная лилит. Не так уж много времени осталось, чтобы подружиться с врагами или хотя бы прекратить вражду. Когда зажгутся огни и запляшут, так скажем, ведьмы, судьба врагов будет решаться на балу у той силы, что вечно совершает благо и там уж по справедливости и по способностям я предупредила люди которые делают много зла кому-либо в мыслях в делах ой не сладко вам придется и если вы слышите меня и понимаете о чем я говорю просите прощения у этих людей, кому вы сделали зло, вымаливаете это прощение, потому что, ой, не сладко будет. А, скажем так, если вы сделали кому-либо зло и не осознаете, не признаетесь и не просите прощения, все, что вы сделали кому-то, особенно если эти люди на вас не злятся, не обижаются и не проклинают вас в ответ, то все то зло, которое вы сделали, вернется вам. Если люди на вас еще и не обижаются, не злятся, не делают вам казни в ответ, то вы получите свое зло вдвойне. Поэтому время очень серьезное, крайне серьезное для всех. И в свете этого перейдем а, к здоровью. Вообще не ну, не все так страшно, да, просто хочется предупредить людей, меня слушают много-много разных людей, поэтому хотелось предупредить, а, предупрежден, вооружен, моя ответственность дать информацию, ваша ответственность действовать, мои родные. Теперь по здоровью, а, ну, на самом деле ничего особенного, ничего интересного. Как и неделя ранее, следует опасаться холода, особенно мочеполовая сфера продолжает у нас хромать и вообще много охлаждений, простуд от холодных напитков, от легкой одежды, от сквозняков, поэтому старайтесь одеваться соответственно погоде. Хирургия на этой неделе будет успешна, заживляемость будет лучше обычного. Терапия, действия препаратов тоже весьма позитивно, только если встанет выбор между видами лечения и диагнозами, обязательно проверяйте все снова, ошибка может быть фатальной, обязательно проверяйте. Я напоминаю, что, конечно же, я даю общий прогноз, общие вибрации и астрологические расчеты недели, если у вас есть какие-то индивидуальные вопросы, это все рассчитывается индивидуально. Я использую дату, время рождения, место рождения, место жительства. Если мы говорим о здоровье, то мне еще необходимо будет рост, вес, группа крови. И тогда я рассчитываю вас индивидуально. Мы подбираем даты для операции, для каких-либо процедур, лечений. И если у вас уже назначены даты, и они неблагоприятные, то я сопровождаю эти дни для того, чтобы их скорректировать. Вот, а, да, девчонки, у меня много слышат девчонок, поэтому, конечно же, еще косметология нам важна, она удачно будет проходить, вообще большинство косметологических процедур на этой неделе проходит благополучно, правда, тут могут возникнуть некие странные идеи, а не покрасится ли мне в радикально черный или там синий цвет, да, или еще не купить ли мне какой-то контрабандный товар какой-нибудь подешевле, вот этого делать не стоит. Учтите, что и в этот раз не смоется ни холодной, ни горячей, ни мыльной пеной, ни керосином, ничем. Так что все неожиданные идеи относительно своей внешности лучше обдумать хорошо. А, что касается стрижек, то начиная со вторника а, несут в жизнь трансформации, обновлю, обновление энергии, перемены, новшества. Однако важно, если вы хотите стричь волосы, лучше делать это со вторника и до конца текущей недели. Дальше уже совсем рядом, а, ну, так называемые ведьмины дни, а, кто а, в них волосы стрижет, тот жизненную силу теряет, поэтому на этой неделе со вторника. А, свадьбы будут стихийные. Создавая семью в эти дни, люди пускают а, стихию в свою жизнь, и она изменится куда круче, чем жених с невестой сейчас думают. Серьезные перемены коснутся и уклада жизни в целом, и представлений о мире, и людей вокруг, и даже мыслей и чувств друг к другу. Хорошо это или плохо, мы говорить не можем, потому что все, все перемены будут в плюсе или в минусе, как мы их пока разделяем, они будут зависеть от уровня вашей осознанности и ваших вибраций детки которые будут рождены в это время у меня три малышонка которых, с которыми семьи с которыми я работала на вибрационных сеансах которые благополучно забеременели примерно в одно время вот три ребятенка у меня сейчас должны родиться на этой неделе для вас мои родные этот прогноз детки рожденные в это время это подарок миру от мира. Это будут хорошие партнеры, отличные друзья, это будет будут творческие и одновременно результативные очень во многих областях жизни люди. А важно только сохранить в них природную радость, а, самостоятельность, целеустремленность, впрочем, и расхолаживать, конечно же, нельзя, им нужны будут порядок, дисциплина, тенденции а, недели мы помним, да, а, серьезные нагрузки в обучении и а, обязанности, а, потому что лень тоже родилась или родится вместе с ними, не бойтесь этого, это ребятки крепкие родятся, а, усталость а, им... А, не, не, не будет э, вредить, да, то есть детки будут замечательные. И начиная со вторника, э, уже мы переходим к поездкам, к, к путешествиям. Начиная со вторника, э, позитивные тенденции вернутся во все поездки и путешествия. Особенно хорошо все пройдет для тех, кто отправляется в дорогу не в одиночестве или э, чья цель связана с партнерством в любой его форме. Правда, риски для механизмов в воздухе, они повышены, но ниже, чем на прошлой неделе. На той, вроде, слава богу, все обошлось, надеюсь, обойдется и на этой неделе. Кстати, аварийность на дорогах тоже немного выше нормы, так что не теряйте бдительность. Правда, в основном достанется железу, но все равно будет немножко неприятно. Да, кстати, обратите внимание. Я все время говорю, что все процессы начинаются со вторника. Понедельник словно выпадает из общего потока, позволив на мгновение остановиться и взглянуть на выбираемые пути со стороны. Воспользуйтесь этой паузой и радуйтесь каждому дню. А, на этом прогноз на неделю, такой об, обширный, а, я завершаю. А, в на канале в Телеграм я дам прогноз на, на сегодняшний день, так как по дням мы даем прогноз в Телеграм. Присоединяйтесь к нашему каналу в YouTube, к нашему каналу в Телеграм. Ищите меня во всех соцсетях, я есть везде, везде Елена Дегурова. В Инстаграм я ЕДегурова, тоже находите. И, конечно же, делитесь с друзьями. Если вам полезен был этот прогноз, если они вам помогают, мои прогнозы, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Это воодушевляет меня и дает энергию, чтобы мне было приятно записывать для вас все новые и новые прогнозы. Итак, мои родные, подписываемся на мой канал в YouTube, в Telegram, в Instagram, в, в соцсетях, ставим лайки, делаем репосты, и чем вы активнее, тем приятнее мне записывать объемные подробные прогнозы. С вами была Елена Дегурова, и я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока!